Наступаете, нарушаете, выполняете приказы хунтовские и так далее. И вас слушать это... Так, ну вот, а у нас сегодня 9 сентября, и мы посмотрим, как у нас изменилась ли, линия фронта. Северо восточнее от Луганска. Линия фронта неизменно уже более недели. Проходит она между населенными пунктами Красный Яр и станица Луганская. Также самую восточную часть ополченцы контролируют возле населенного пункта Болотенная. Севернее Луганска. Возле металлистка дочищаются остатки вооруженных сил Украины. Вот металлист сам посл... непосредственно поселок контролируется армией Новороссии. Линия фронта проходит, как и раньше, между Веселой горой и населенным пунктом Счастья. Здесь у карателей приличная группировка. Они еще также снабжаются со станицей Луганской. И здесь ну, нет пока что у ополченцев противостоящих сил для того, чтобы отодвинуть вот эти хунтовские войска немного дальше. Пока еще этого нет. Как только эти силы появятся, нужно, чтобы еще и появился план, как их отодвигать. Либо обходить сбоку, либо брать в котел, либо ликвидировать станицу Луганскую. Тогда вот здесь вот начнется паника, они начнут передислоцироваться и отходить, либо требовать какие-то войска. Может быть ударить с одного фланга, с другого там, и тем самым отвлечь отсюда силы карателей для передислокации и обхода. Ну, мне еще... Не представляется возможным предвидеть, как здесь будет происходить отодвижение хунтовских карателей. Но они будут, ребята, они будут. И будут где-то выше по Навайдар. Вот где-то сюда. Ну так вот они будут отодвинуты. Вот Навайдар, видите, вот к Навайдару они будут отодвинуты. Ну, примерно так. В ближайшее время мы это заметим. И здесь будет небольшое наступление наших войск. Остатки вооруженных сил Украины, находящиеся в котле между Лутугина и Белым, отодвинутые, и оттуда, и отсюда, не имеют возможности даже подойти к каким-то населенным пунктам, может быть мы увидим, конечно, их передвижение, но сейчас они являются заложниками вот той ситуации, и вот того вот мирного плана, и вот являются заложниками. Будто они ликвидированы, думаю, что их даже менять не будут, сложно у них вообще ситуация, они вышли с аэропорта, это откровенные каратели, здесь очень-очень много фашистов, таких вот национальных, идейных, махровых Вот здесь они, в принципе, и остались. Пока что ведут себе там дозор, круговую оборону и так далее. Но попытки не были еще пока предприняты по их ликвидации. Думаю, что были предприняты только попытки по вступлению в разговор дипломатически между силами ополчения и вот их командирами. Но думаю, что эти попытки были сорваны и, в принципе, безрезультативны. Так что раньше же они производились возле аэропорта. Ну, конечно. Так что судьба их будет... Обречена. Они не имеют возможности не вырваться, не выбраться, не быть проданными, э не вступить в переговоры, не сдаться. Они будут ликвидироваться. И вот как сказал этот нацгад, мы готовы погибнуть героями, а нас вспомнят, а вас нет. Ну, ребят, вы готовы стать героями в гробу? А нельзя стать героями при жизни? Готовы стать в гробу героями? Ну что ж, мы выполним ваши требования. Вы будете героями? Будете. И получите, и то не факт, медальку получат ваша мама или не, не получат. Еще одни остатки. 24-й отдельной механизированной бригады, заблудившиеся чуть севернее населенного пункта Красный Луч, который имеет очень хороший гарнизон. Очень хороший. Немножко они подпитываются с трассы Н-21, в красном луче перекресток трасс М3 и М21 это стратегически важная для нас точка. Вот эти вот остатки бригады, определенный такой своеобразный военторг. Но почему они здесь находятся и до сих пор не ликвидируются? Опять же, наверное, их судьба каким-то образом связана с судьбой карателей под Лутугина. Примерно так. И сейчас не выделены либо силы для их ликвидации, либо эти силы выделены, но нет еще пока приказа. В связи с этим мирным планом. Примерно похожая ситуация вот этих двух котлов. Они оба являются заложниками, оба с бронетехникой и оба не вступают в переговоры. Дальнейшая их судьба, ну я могу сказать так, это ликвидация этих военных группировок. Просто ликвидация. Каким образом? Будем видеть каким. Будут брать в плен, либо ликвидировать, либо боевые действия происходить активные, неактивные, не знаю. Но это будет их ликвидация. Остатки вооруженных сил Украины под Яковой Дебровкой потихонечку, уже даже цвет себе поменяли, перекрашиваются. Я думаю, они активно перекрашиваются. Приходится изучать э, историю уже нормальную, потому что ненормальная вот абендерская история здесь не котируется приходится изучать какие-то фразы новые, надо знать, где, как передвигаются медведи, что ли, я не знаю, в общем, ребята сейчас обучаются, у них вообще очень серьезный процесс, вот, знаете, такой, осваиваться жизни, то есть нужно знать местную культуру, местные интересы, местные ценности, я думаю, им уже, они бы и заказиком не побрезговали нового памятника какого-нибудь дедушке Ленину, вот, если бы им привезли, они бы сказали Да пожалуйста, мы сделаем и поставим где хотите Дайте нам там картошечки и так далее То есть здесь ребята об, об, осваиваются Осваиваются хлопцы Амбросийский котел у нас Ликвидирован довольно таки давно Остатки вооруженных сил находятся под МОСПИНА Они не передвигаются, значит они не имеют Никаких боевых, не то что задач Они имеют боевых способностей и возможностей Вот здесь они и базируются Это как загажник вот такой вот есть загаженчик, да, вот там книжечка лежит, и там лежит там 100 гривен, или там может быть чуть побольше. Вот это примерно вот такая же ситуация на черный день для ополченцев. Не хватит оружия где-то, придут, возьмут, даже спрашивать я думаю не буду, придут, возьмут и дальше пойдут. Если вдруг тут хунта начнет масштабно куда-то нападать, там снова света отстреляют там последние, что называется, запасы, Тогда обратятся к этим хунтовским войскам и скажут, хлопцы, нас тут накрывают, накрывают ваши на огнем, а ну-ка пошли-ка, подстреливаем, иначе нам и вам тут гоплы, да вообще даже и разговаривать с ними не будут. Приедут, заберут и все. И будут кричать, вот, в виде бралы у ребенка конхветку. Отдайте уже эту конхветку, чтобы не быть заманчивыми, и тогда, возможно, вы воссоединитесь со своими побратымами. Хунтовские войска предприняли серьезнейшую попытку прорыва. В вот контрнаступлении на Мариупольском направлении наших вооруженных сил Новороссии Предприняли вот такую попытку зайти клином Это даже не клин Видно, что они здесь действуют не особо скоординированно Образовывается новый крупный военторг Сейчас они здесь осваиваются, оседают Вопрос изменения линии фронта, то я думаю так Ополченцы бы отсюда их не, вы... не выдвигали бы я думаю также, что здесь просто их сдерживают, но атаковать и завоевывать вот эти вот вещи будут ополченцы и армия Новороссии не с этих сторон, а гораздо-гораздо севернее по отношению к этим новообразовавшимся котлам. И армия Новороссии, скорее всего, будет выдвинута как отсюда, потому что под Мариуполем у нас серьезные скопления войск. Конечно же, контроль трассы Н-20 обеспечит обязательно вот, образование вот этого котла. И немножко такой запас, вот такой вот где-то вот так вот параллельно. Между населенными пунктами, ну допустим, Розовка, вот взять под ополчение. И вот такое вот расстояние, как от Розовки до трассы, вот такой вот коридор обеспечить серьезнейший новый котел. Расположенных украинских войск сейчас возле населенных пунктов Новоласпа и Староласпа. Ну так вот это в ближайшее время и произойдет, ребят, такой поход. То есть ребята шли на юг возле границы, а возвращаться будут уже не возле границы, где-то так. Пусть они там хотят заминировано, переминировано. В этот же котел, я думаю, попадет и до Кучаев. Какие попытки они предпримут для отхода, мы можем только догадываться. Но они здесь были встречены, встречены артиллерией. Также они прочувствовали на себе, думаю, неоднократно реактивные системы залпового огня. Ведутся диверсионные группы, ведутся обстрелы колонн. У ребят довольно-таки сложное положение. Из вооруженных сил и у карателей. Находятся они не в полном окружении и даже не в оперативном, я бы сказал, но существенной угрозой данного окружения. Так что в любой момент они могут сесть на чемоданы и уехать. Побояться они воевать, если на них будет серьезная массированная атака с юга, и еще и где-то рядышком. То есть можно шорох уже, шороху здесь внутри навели достаточно много. Если будет шорох наведен снаружи, вот где-нибудь здесь там, любая информация, поступающая сюда, будет для них реальным маячком. И они будут собирать чемоданы и застегивать. Допустим, будет сообщено им, что... Возле Волновахи ведутся активные боедействия Все, здесь они воспринимают как новый котел Мы в котле, хлопцы, нас сейчас будут закрывать И все, это скороварка будет, а не котел Нас просто сварят, они будут сваливать Тогда же вот примерно такое сообщение там, да? Розовка занята ополченцами Она далеко находится от Докучаевска Но в Докучаевске вот эту информацию Как только получат, они поймут, что все Идут, идут, блин Русские танки идут, летят вообще там, Перелетают, там никакие рвы не спасут Надо сваливать ну, генералы штаба АДА не дадут им свалить, потому что это же своеобразный военторг будущее. Здесь будет предмет торговли. Странные хунты здесь действия. Она, естественно, нарушила абсолютно все условия перемирия. Решила войти, как Луценко говорит, промаркировать свои какие-то территории где-то и как. А потом доказывать, да, где было под контролем ополченцев, где не было под контролем. Нет, Луценко, это вообще не тактика маркировки. Это просто откровенный саботаж вот того вот мирного... Плана. И это еще одно крупное доказательство того, что хунта никак не собиралась его выполнять. Мы это прекрасно и понимали, что не собиралась. Но чем больше сюда хунтят с техникой нам поставят, тем мощнее мы и сильнее будем. Можно пойти в лес, знаете, вот голодному волку или медведю и наесться там, э, потому что поохотиться. Но зачем, если в берлогу они сами идут? Принесли тебе в берлогу кусок мяса. Да, он там сопротивляется, прыгает. Тут как живая рыба, лосось там охотится, белые медведи. Ну, нормально. Ну, посопределяется, поплывается. Что она может дать? Ну, максимум пощечину по лицу, и все. Но она будет съедена, и мы возрастем. И в силе, и в массе. С помощью вот здесь хунтят, отправлены генералами АТА. Да, это их прорыв. Мы его ожидали. Мы видели, что он будет обязательно. Западная линия фронта от Донецка по-прежнему проходит уже Старомихайловка, Маренко и Константиновка. Примерно вот так вот. Немножко она изменилась. Немножко расширилась, но несущественно Пока здесь активных боевых действий Ни со стороны армии Новороссии Ни со стороны хунты нет На самом деле нет Здесь у них задача сдерживать армию Новороссии Контролировать процесс передвижения техники Армии Новороссии, это у хунтовских войск Контроль и террор Самое главное, это же позиции Почему до сих пор удерживаются хунты Это террор города Донецка Они регулярно обстреливают вот с Авдеевки обстреливают В Авдеевке, кстати, мы получали уже по соткам штамм бои. Сегодня-завтра Авдеевка будет уже под ополченцами. Они решили расширить этот круг вокруг аэропорта. Аэропорт надо зачищать. И вот на данный момент я себе сам задаю вопрос, а задал бы его, в принципе, Генштабу армии Новороссии. Почему не постигнет участь вот этого Донецкого аэропорта, та же, что и в Луганске? Да, он разрушен. Да, действительно, там инфраструктура разрушена. Это как бы и средства. Ну, это считается все-таки аэропорт, который нужен будет Донецку. Я все это понимаю, но, ребят... Цена его сдерживания этой инфраструктуры – десятки жизней. Они каждый день оттуда ведут. И это десятки жизней и ополченцев, и мирных граждан. По-моему, не стоит, не стоит на весы ставить там цену человеческих жизней наших граждан и ополченцев и воинов на то, что там какие-то здания нам очень важны. Не стоит. Думаю, что не стоит. Я считаю, что его нужно будет разрушить. Любым способом удобным. Забрасыванием там мин, отключением от света, наведением паники – Реактивная система залпового огня. Вот как-то надо все это разрушать. Там большое количество техники. Она же не залазит там в подвалы, правильно же? Не курсирует там по каким-то подземным переходам. Ее видно, она есть. Ее нужно ликвидировать. Ликвидировать с зданиями или без здания. Я думаю, что этот вопрос уже не должен подниматься. С или без. Ее, в принципе, нужно ликвидировать. Вот такой вот вопрос я себе задаю. Почему Донецкий аэропорт находится в таком блокаде уже довольно большое количество времени, но до сих пор не ликвидирован и не зачищен. Почему? Условия какие-то там мирного соглашения, ну, не думаю, что они должны быть сдерживаться, мотивируя тем, что мы не будем там нарушать. Нет, ребят, будем, не будем, это не показательно. Это котел. Котел нужно зачищать. Это вот здесь вот вы можете побрезговать там нанесением артиллерийских ударов там по каким-то хунтовским группировкам. Еще потому что открыто перемирие якобы не нарушено. А вот здесь вы можете просто их накрыть и все. Поставить 2-3 глушилки, поставить свет, вырубить там, а, исключить возможность мобильной связи, э, ну и накрывать, накрывать, ну работа спецназа, ну много спецназа уже работает, не понимаю, ребят, пока что. Ладно, что у нас с Горловкой? Горловку, вот у нас тут есть некоторые чатланы с Горловки, и они, в принципе, могут рассказать нам подробно с Горловкой, насколько часто идет нарушение со стороны хунты вот этого якобы перемирия. Происходит это регулярно, Горловка находится под обстрелом ежедневным уже на протяжении многих месяцев, не дней даже, а месяцев и недель. И это да, потому что горловки имеют, Горловка является линией фронта, северной линии фронта Донецка. Она сдерживала эту группировку, она выдерживает и выступает вот таким вот единым фронтом с Янакива, а вот здесь вот с Есиноватой сейчас. Горловка занимается также отловкой и замещением наших ребят на вот их карателей, идутся переговоры, вытеснили они спантелемоновские, хунтовские каратели, спантелемоновка, которые Макеевку долбили, бомбили, и Харциск. Ну что ж, Горловка сильный гарнизон, как укрепрайон, и взять его не получится, поэтому только терроризировать. Но наступательных действий Горловка тоже производить не может, и мы это смотрим, что линия фронта закоплена на протяжении двух месяцев. Я думаю, Горловка нормально может... Э и, в принципе, горловка группировка нормально может так воспрянуть и пойти реально в бой. Как только образуется дебальцевский котел. Дебальцевский полукотел, что называется. Хунтовские войска здесь постоянно передвигаются. То они выходят, то они заходят. Вот здесь такой вот обмен. Мне кажется, что здесь даже якобы, вот знаете, для подготовки. То есть, хунта понимает, что мы можем сдержать этот котел. Мы можем оттуда в любой момент вывести наши войска. Они убедились, что есть такая возможность, контролируют плотно эту территорию и трассу по выходу, как бы удобную для них, довольно-таки. И поэтому в Дебальцево они водят мобилизованные войска для показания, что, ребят, вы были на линии фронта, смотрите, для еще каких-то таких тренировочных своих систем, для нового обеспечения, там, для проверки, не знаю, реактивных систем, или там, как артиллеристы учились стрелять. И вот расставляют здесь там минометы какие-нибудь и лупят по горловке. Вот они здесь тренируются. Пока у хунты это как тренировочный небольшой вот такой вот, знаете, заход. Как понтон для рыбака. Вот он заходит и оттуда рыбу ловит. Так вот и хунта. Она сюда заходит и начинает обстреливать. Потому что здесь куда ни посмотри, куда ни выстрелили. Здесь везде как бы ополченцы, местное население, а это для них террористы. Можно лупасить. Вот она сюда и заходит потренироваться. Ну ничего, скоро вы станете подобными кроликами, когда вас захлопнут и будут смотреть, как же вы будете бегать там. Будете ли вы там скакать, будете ли вы там орать, либо будете выкрашивать там все в желто-блокитный цвет. Посмотрим на них, потому что я думаю, что Дебальцева все-таки будет в котле, и их рано или поздно зажмут вместе с этими студентами, которые туда приходят, расчеты изучать минометные и так далее. Маленький котел возле Ждановки. Однажды он рассосался возле Новоорловки, там ликвидировали, откусили от него кусочек. Вот, еще возле Никишин нам показывают. Есть небольшая группировка хунтовских карателей, возле блокпоста они там живут. Есть ли у них возможность вырваться в Дебальцево? Ну, мне это на самом деле неизвестно. Но думаю, что их в дебальцев бы не поддержали. А вот эти вот вояки, они боевая группировка, считают, что вот с этими молокососами им делать нечего. Эти как бы считают себя, да, уже э, серьезным уровнем. Такой у нас там уровень 70, а эти еще там на 10-м пока только уровне тренировочном. То есть они не думают, что им вот эти вот ребята помогут. Потому что там молодняк мобилизованный. А вот здесь как бы военные. И стараются держаться вместе, потому что любые их передвижения замечаются и армии Новороссии, и откусываются потихонечку-потихонечку, вот их боевая способность передвигаться. Так что они приняли решение пока что не передвигаться. Это десантники, но ну, поскольку здесь написано 25-я отдельно материзированная бригада, они могут жить долго там и в окопах и так далее, ну если это десантники, так и есть. Но здесь военная группировка, которая способна вести боевые действия. В отличие от дебальцевских хунтят. Дебальцева накроют и будут на них потом опыты ставить. Что у нас с бригадой Мозгового? С севера она немножко ушла с позиций вышедших на Воровское, Осталась в Белой горе. Линию фронта здесь вот примерно зафиксировали. Она была чуть выше. Пока что Мозговой не предпринимает попыток раздутия или расширения. То есть ему действительно либо чего-то не хватает личного состава и техники. Либо непонятно тогда его действия. Потому что, с одной стороны, он заявляет, что мы наступаем, мы сильные, и вот давит, знаете, на противника очень сильно давит. Мы сильные, мы наступаем, и вообще нас не надо останавливать, никакие переговоры, только до полной капитуляции. Но если бы он хотел, он бы дальше наступал, а он не занял почему-то Лисичанский треугольник. Значит, он говорит, как бы, что он сильный, да, они наступают и все. Но это на словах происходит. Потому что если бы в деле бы он сильный, на самом деле его бригада сейчас, не нуждалась бы в таком вот голоде, не находилась бы в состоянии голода технического и человеческого, он бы дальше бы и наступал бы. На самом деле. И раздул бы еще бы больше свою группировку и обеспечил бы Луганск э, таким вот кольцом, серьезным, до Нова Но мозговой, с одной стороны, говорит, что он мощно сильный, а с другой стороны, пока что завоеваний новых от Алексея Мозгового мы не видим. Не знаю, в чем там проблема, действительно ли в технике или в личном составе, но мы знаем, что этот человек, Алексей Мозговой, пойдет вместе со своей бригадой до Киева. Вот он не остановится никогда. Вот он пойдет до Киева. И поведет с собой всех, кто будет на то способен. Вот. Будем ждать нового расширения Алексея Мозгового. Ну вот, в принципе, и все. В принципе, и все. Ага, Мариуполь. Да, Мариуполь, Мариуполь. Сейчас, сейчас, сейчас, Мариуполь. Ну, ребят, в Мариуполе у нас деблокация произошла, мы знаем. Хунта нарушила все условия и по Мариуполю. Да, вот они вот, ребята, разблокировали трассу себе э, Е55. Они разблокировали. Есть, конечно, угроза серьезная, что здесь работают э, группы ДРГ, наши, новороссийские. Но они, в принципе, работают. Вот у нас даже есть точка. Вот здесь, я так понимаю, примерно и Поросенка пролетал сюда. Может быть, и по... не знаю. Может быть, он пролетал сюда и на вертолете каком-нибудь, или на самолете. Мне неизвестно, как он передвигался. Но эту трассу они себе деблокировали. То есть, взяли под контроль трассу Е-55, снабжающую Мариуполь. Будут ли они сюда передвигать военную технику крупную или не будут? Это второй вопрос. Существует до сих пор угроза, что она будет ликвидирована с помощью обычной диверсионных групп наших. Но трассу эту для передвижения вот таких вот небольших группировок, либо там гуманитарных каких-нибудь вещей, она остается, по-прежнему остается. Думаю, что и ополчению было бы выгодно, чтобы эта трасса была бы как бы якобы под контролем хунты. Потому что если держать в полной блокаде Мариуполь, это значит, что там усугубляться будет гуманитарная катастрофа. А нашим-то ребятам известно, что такое гуманитарная катастрофа. Как только хунта отказывается и говорит, что все, у нас нет возможности, до свидания, мы ни пенсии не платим, ни продукты не завозим, ничего, ничего, ничего. Все, потому что там террористы кругом. У нас там одна колонна уничтожена, вторая и так далее. Вот Тогда хунта перестает поступать, и наши-то ребята знают, что такое гуманитарная катастрофа. И как бы там ни было, здесь люди, и люди там наши. Так что ополчение, думаю, с легкой рукой бы отдало бы под контроль, под якобы контроль, пусть себе хотя бы имеют такое понятие, что они контролируют эту трассу Е-55. Пусть по этой трассе хунта доставляет туда продукты питания, мирное население передвигается и так далее. А вот колонны тяжелой техники, по ним обязательно будут работать диверсионные группы. Я думаю, что наших разведчиков здесь хватает, ребята на посту, ребята служат, ребята выполняют свой боевой долг. И как только отсюда поступает сообщение, что вот они пошли, Любая диверсионная группа там со Старой Дубровки выходит на трассу и отрабатывает эту колонну. Вот такие вот штуки происходят. Но снабжать город надо. Потому что если его отрезать полностью, потом прийти туда, а там капец. И вот смотрите, Толоковка и Сартана, вот здесь вот районы, по-прежнему числятся за ополчениями. Но линия фронта отброшена от Широкина, которая раньше находилась за контролем, под контролем ополчения. Откинута обратно под Безыменное. И линия фронта обратно ушла. Хунта нарушает, везде уже нарушила, ребят. Везде нарушила. Ну, вопрос времени.